Как я обещал на прошлой неделе, сегодня будет промоушен. Объявлен. Сегодня будет объявлен промоушен на видеоролик. На видеоролик. На видеоролик. Интервью админа с руководителем. Интервью с руководителем фонда взаимопомощи World Money. И также Эльвиры. Интервью. Что нужно сделать с интервью? Условия промоушена. Запоминаем. сегодняшнего сегодняшнего числа, 2 э, ноября. Или можете где-то записать. Что потом не говорили, что я не слышал, я не видел. Потому что прошлый, о, в прошлый раз точно так же было. Э, человек мне сбрасывает, сбрасывает пост и говорит, ай, на удачу а получается что время э, время именно выставления поста и время подачи этого поста э, руководству фонда взаимопомощи уже прошло но он все равно сбрасывает и говорит ай на удачу но совершенно верно что он уже не будет участвовать понимаете в этом промоушене то есть его время ушло но в то же время человек надеялся верил. Но мы сказали ему огромное спасибо. Так что смотрите, вовремя все делайте. Все делайте вовремя. 2 ноября 2020 года объявлен промоушен. О 8 ноября 2020 года. 8 ноября в 18.00 по Москве будет объявлен розыгрыш. То есть не розыгрыш, а итог будет, будут подведены итоги помощен. Пост, э, посты подавать. Сразу же, да, посты. Посты, посты подавать э, до 16.00 8 числа. То есть 8, не 7 посты подавать, не 6, не 5, а именно 8 числа нужно сбросить администрации фонда свой пост для участия в промоушене. Что необходимо сделать? Условия. Условия таковы. Залить видеоролик на YouTube-канал или залить видеоролик э, в ВКонтакте. Но лучше всего будет привет, приветствоваться э, залитый ролик на YouTube-канал. Если не знаете, как, как заливать, Оля Разуманян проведет с вами занятие по этому вопросу. По заливке, по уставлению постов. Как выставить пост э, с видеороликом. То есть без проблем. Да, Оля? Проведем занятие такое. Оля. А, Что-то Оля не слышно. А слышно кого, -то? кого -то? вообще слышно меня? Денис, Честно, тебя Слышно меня или нет? А, вот <сорганизм> сейчас слышно. Без проблем, Денис, тот, да. кто добавляется ко мне с пометкой, я хочу научиться работать, я всех обучаю. И, да. и делаем, и посты учу, как делать, и ролики монтировать. Всему обучаю. Те, а, кто? А, хочет. Пожалуйста, без проблем. Отлично. Так что добавляйтесь, Ольга. Она вас всему научит, как заливать видеоролики, как скачивать видеоролики, также создать YouTube канал, как залить этот ролик на свой уже YouTube канал с вашей же реферальной ссылкой. Как мы видим, здесь моя реферальная ссылка. Да, мой Вк стоит, мой скайп стоит. Видите? То есть здесь все мое стоит. И также название уже мое. Я, я сам придумывал название. И так каждый может залить видеоролик именно с его, со своим названием. Итак, залить видеоролик на YouTube-канал и выставить пост в социальных сетях на тему интервью с, ру с, ру с руководителем фонда взаимопомощи Gold Money, заработок в интернете, сетевой маркетинг MLM. Запишите где-нибудь Интервью с руководителем фонда взаимопомощи. Тема. Интервью с руководителем фонда взаимопомощи. Bold money. Заработок в интернете. Сетевой маркетинг. MLM. MLM с большими буквами. Большими MLM. Выставить пост. Самый лучший пост. По мнению администрации и также спикеров фонда. Также будут участвовать в голосовании спикеры фонда. Спикеры фонда, если, если вы еще не знаете, они в промоушенах не участвуют. Да, и многие там в ВК говорили, о, Оля Арзаманян выиграет, да, как всегда выиграет. Вы видели, у Оли Арзаманян каждый день по, по 4-5 по постов. И какие они, с какими картинками. Это просто вообще нечто. Что она делает, это просто реально сказка. Но, к сожалению, спикеры не участвуют в промоушене. И то есть может выиграть абсолютно любой партнер. Абсолютно любой. Можно я здесь ставлю, Денис нужны картинки на промоушен, пожалуйста, давайте добавляйтесь, я вас сделаю, даже научу. У меня даже есть на YouTube-канале это, это занятие по как сделать картинки, на какой программе. Но если кто не умеет, добавляйтесь, пишите, я вам заделаю такие картинки, что мама не горюй. Супер, супер, класс. Главный приз, главный приз – у кого нету Golden Ring Mini удвоителя, покупка удвоителя за 2000, у кого уже есть, будет 2000, 2000 упадет на баланс. На баланс для вывода денежных средств. Как вы считаете, нормальный прищель? Да, отличный. Более. Вот. я думаю тоже, что шикарно просто писать, именно за простой пост, да, выставлен. И этот пост должен у вас быть в закрепе целую неделю. Я, я посмотрю, когда был выставлен пост, именно в закрепе, и дата, дата выхода поста, там видно все, именно когда был, когда был закреплен пост. В закрепе он должен быть целую неделю. В закрепе это то же самое. Оля вам тоже расскажет. Что такое в закрепе? Должен быть просто Целую неделю. Итак, на самый лучший пост. Все это понятно по промоушену. И это еще не все. Это еще не все. Каждый, кто будет участвовать в промоушене, получит. Каждый получит поощрительный приз. То есть у нас проигравших не будет. Будут только победители. То есть выиграть может вообще абсолютно любой человек. Абсолютно любой человек. И он по-любому выиграет, да, выставив простой пост в социальной сети. И поставив его за креп вместе с видеороликом с интервью. То есть все очень yeah. вообще просто, просто круто. Yeah. Все а очень если классно. ролик на, на YouTube канале уже он крутится. Тогда что? Нет, он крутится, этого просто нет. Я рассказал именно про пост. Uh -huh. Про пост в остальных сетях. Когда был выставлен видеоролик, да, здесь видно, вот, у меня 29 октября 2020 да, был выставлен видеоролик. Видеоролик мож, можно выставить за неделю до этого, за две недели. Сегодня, завтра можно выставить. Но пост, пост должен быть 2 максимум максимум, 3 вечера выставлен закреп. То есть вам еще сутки, сутки завтра на выставление этого поста. Сутки.